с вами программа наши тесты и сегодня мы будем говорить о машине, которая наглядно иллюстрирует происходящее сегодня в автомобильной индустрии. Да и не только автомобильной. Наверняка многие из вас знают о существовании китайской компании Джили, но согласитесь, для большинства из нас э, до недавнего времени это была просто еще одна китайская марка, мало чем любопытная, по совести говоря, мало чем примечательная. Но если посмотреть на вещи под другим углом зрения, то нужно обратить внимание на один факт: прошлый 2017 год стал для Джили рекордным. Эта компания сумела продать более чем 1 миллион и 200 тысяч транспортных средств. Это, согласитесь, много. Более того, Джили сегодня владеет легендарным британским брендом Lotus. Ей же принадлежит шведская компания Volvo. И еще один факт огромную роль в том успехе, о котором я уже говорил, сыграла одна модель – кроссовер. Тот самый, который стоит у меня за спиной. В России он называется «Джили Атлас». У себя на родине чуть иначе, но это не столь важно. Важно другое. Эта машина уже успела совершить маленький переворот в индустрии. И ее появление на российском рынке вполне возможно будет означать серьезные изменения в расстановке сил. И, между прочим, дело здесь не только в ее зарубежных успехах. «Атлас» или, как он зовется у себя на родине, жили Байе» был представлен в 2016 году. И в Китае уже успел пережить легкий, по большой части декоративный, но все-таки рестайлинг. У нас предыдущая версия. Машина крупная, она на 25 сантиметров длиннее российского бестселлера «Хенде Крета», на сравнение с которым «Атлас» обречен из-за сходства прайс-листов. Впрочем, кто в этой паре обречен, вопрос не такой простой, как кажется. Другая китайская новинка «Лифан x – чуть короче. И коль скоро в России большой размер машины считается достоинством, один плюс мы уже нашли. Над внешностью машины работал Питер Хорбери. Это дизайнер из компании Volvo, Поэтому Атлас получился с одной стороны современным и довольный европейским, но с другой остался азиатским. Вот то есть баланс удалось соблюсти. Но давайте-ка лучше заглянем в подкапотное пространство. На данный момент времени эту машину поставляют к нам с двумя моторами. Есть базовый бензиновый двигатель атмосферный объемом 2 литра, но у нас с вами нечто большее. У нас топовый мотор 2,4 литра, мощность 150 лошадиных сил, точнее 149 с десятыми долями. Понятно, что эта величина связана с российскими особенностями налогообложения. Есть еще один нюанс. У этого мотора Субтитры Пик крутящего момента приходится всего на 400 оборотов, где-то между 3900 и 4400, то есть есть такой, знаете, взлет. Если бы речь шла о машине с механической коробкой передач, это, наверное, могло бы доставлять определенное неудобство, но у нас автомобиль с шестиступенчатым автоматом. И еще одна любопытная деталь. У себя на родине эта машина продается с еще одним мотором, турбированным, объемом 1,8 литра, а мощность зависит от типа трансмиссии. В России его нет, но правильнее сказать, пока нет, потому что скоро он появится в линейке. А теперь давайте-ка закроем капот и откроем пятую дверь. Обратите внимание на спортивные, стремительные очертания кормы автомобиля. В заднюю светотехнику, кажется, добавили немножечко Порше. Открываем пятую дверь и обнаруживаем, собственно, багажник. Примерно 400 литров рабочего объема. Что касается его организации... Я бы не назвал ее идеальной. Да, есть розетка, есть подсветка, но это обязательные детали. Емкость для каких-то мелочей всего-навсего одна, при этом порядочная погрузочная высота. Это не слишком хорошо, когда нужно иметь дело с какими-то тяжелыми вещами, особенно если владельца машины барышня. Но есть одно обстоятельство – подполье. В нем хватает места и для докатки, и для запаски, и для набора инструментов, и, возможно, для набора автомобилиста, и для каких-то других вещей. В сущности, это настоящий второй багажник, наличие которого во многом оправдывает первый. На этом мы пятую дверку захлопнем и попробуем понять, что там со вторым рядом сидений. Место здесь, сами видите, вполне достаточно. Переднее кресло отрегулировано под меня, перед коленями порядочный запас пространства. Здесь у нас воздуховод, розетка, стандартная автомобильная подлокотник. Казалось бы ничего необычного, но посмотрите, как изящно все сделано. Здесь парочка подстаканников. Казалось бы обычное дело, но очень все как-то знаете с душой что ли равно как и подсветка на потолке тоже стандартная вещь но кнопка сделана так что лишний раз нажать приятно и еще один важный момент практически отсутствует центральный тоннель то есть третьему пассажиру будет достаточно удобно задний ряд сидений действительно хорош. Диван удобный, место достаточно по всем направлениям. Да, втроем уже не так привольно, но двоим будет отлично. Куда как интереснее в кресле водителя. После нажатия кнопки оживают дисплей, двигатель принимается тихонечко урчать. Переводим рычаг шестиступенчатого автомата в режим «Драйв» и поехали. Первое сильное впечатление – это, конечно, интерьер машины, потому что выглядит все очень-очень солидно. Вот это панельная торпеда, имитация полированного металла, Смотрится отменно. Большой экран мультимедийной системы, цифровая приборная панель. Есть, кстати говоря, навигация, которая довольно неплохо работает, но с нюансами. Если вы шли по маршруту и остановились, она на какую-то секунду словно сходит с ума. И потом, когда вы возобновляете движение, ей нужно некоторое время, чтобы прийти в себя и заново приложить правильный маршрут. Но это так, придирки. Посмотрите, как тут все сделано. Как изящен блок управления климатической установкой. Двухзонный климат, кстати говоря. Как сделаны кнопки вокруг рычага управления трансмиссией. Лишнее напоминание об одной немецкой компании с гербом на эмблеме. В общем, первое впечатление действительно на пятерку. Есть, конечно, маленькие в прямом и переносном смысле нюансы. То есть, скажем, вот эту самую панель, которая имитирует полированный металл, уже немножечко поцарапали, при том, что машина новая. То есть это покрытие все-таки достаточно нежное. Очевидно, что главным и чуть ли не единственным приоритетом для создателей этой машины был комфорт. Во-первых, подвеска. Она очень породиста, очень легко, очень плавно преодолевает мелкие неровности на дороге и ведет себя намного лучше, чем ожидаешь от машины этой ценовой категории. Кроме того, шумоизоляция. Я бы не рискнул назвать ее эталонной или идеальной, но она тут есть, и она хорошая. Нет желания сразу после покупки отвести машину куда-нибудь, где ей сделают дополнительную шумку в гаражных, так сказать, условиях. То есть с этими вещами порядок. Кроссоверы используются в основном в городе, но наш маршрут включает изредный участок каменистой горной дороги. И вот здесь становится понятно, что впечатление о подвеске, полученное там на асфальте, не было обманчивым. один важный момент. В отличие от многих других китайских кроссоверов, «Атлас» может быть полноприводным. Правда, привод на все четыре колеса это привилегия наиболее дорогой версии с самым мощным двигателем. Тем не менее, заднюю ось приводит электронно управляемая муфта американской марки Borg Warner, Причем на них может передаваться до 40% крутящего момента. Ну а кроме того, при необходимости, муфту можно заблокировать. Подвеска, кстати, вполне взрослая. Сзади многорычашка, причем в любой из версий, включая переднеприводные. У той же креты на аналогичных модификациях торсионная балка. И в этот момент возникает ощущение, что атлас абсолютно безупречен. К сожалению, это не так. Ради эксперимента включим блокировку. И попробуем немного проехать. Есть еще одна особенность. Заметили? С места машина стартует не сразу. На бездорожье, под уклоном. Она делает это с некоторой заминкой. Ты нажимаешь на газ, и сначала обороты поднимаются, но ничего не происходит. Машина хочет убедиться в том, что ты действительно собираешься ехать. И вот через маленькую паузу «Атлас» трогается с места. Одна деталь, по которой сразу понимаешь, что едешь на китайском автомобиле. Знаете, какая? Машина не едет в режиме драйв. Педаль в полу проходит несколько секунд, и только теперь что-то начинает происходить. Начинается набор скорости. Она недопустимо задумчиво в драйве. Здесь же 150 лошадей, но где они все? Они что, разбежались по зеленым полям вокруг дороги? Они должны работать. В чем дело? Есть кнопка Спорт, я ее нажимаю, тахометр окрашивается таким боевым красным цветом, и машина начинает перемещаться, ну, примерно так же, как она должна была бы в режиме драйв, нормальном. Вот это немного странно, и вообще ситуация необычная, потому что часто в таких кроссоверах мы говорим о том, что в сущности режим спорт есть, но толку от него немного, и, скорее всего, вы не будете им пользоваться. Здесь наоборот. Здесь режим спорт, скорее всего, будет основным режимом движения, а драйв таким, знаете, вспомогательным. Но ведь есть еще и режим эко. Пожалуй, я даже его включу. Теперь панель стала зеленой, и машина... Сложно сказать, что происходит. Да, она стала задумчивее задумчивой, но в сущности отличие от драйва несущественные. То есть вот эти два режима, они, наверное, для движения по шоссе, когда у тебя скорость плюс-минус одна и та же все время, и каких-то особенно динамичных обгонов делать не приходится, потому что все-таки спорт – это тот режим, в котором эта машина ведет себя просто как надо. Машина не просто выглядит по-европейски, она во многом именно так и сделана. Один из нюансов – здесь оцинкованный кузов. То есть у «Атласа» не будет серьезных проблем с коррозией, которые свойственны многим другим китайским автомобилям. Кроме того, как рассказывают представители компании, у «Джили» сегодня единый инжиниринговый центр, в котором разрабатываются машины и, собственно, для марки «Джили», и, скажем, для компании Volvo. Более того… У «Джили» есть еще один козырь, потому что подавляющее большинство марок, которые пускают кроссоверы, с которыми «Атлас» будет конкурировать, у них есть более серьезные, более престижные и дорогие модели, и им нужно избегать внутренней конкуренции, поэтому зачастую кроссоверы этой ценовой категории получаются такими простенькими, знаете, очевидно бюджетными, чтобы не переманивать покупателей у машин подороже. Вот тут жили, этой проблемы нет, и поэтому в случае Атласа ее сделали настолько роскошной, настолько, не побоюсь того слова, премиальной, насколько было возможно. И это, вероятно, сработает. На цифровую приборную панель, это, кстати, привилегия машин подороже, выводятся данные маршрутного компьютера и других полезных водителю систем. Например, здесь есть контроль давления в шинах. Переключаться между пунктами меню можно, причем довольно необычно все это сделано. С одной стороны, на одном из подрулевых переключателей есть кнопка, которая помогает переходить от одного пункта к другому. Кроме того, на правой спице руля блок клавиш, который, в принципе, управляет музыкальной системой. Но если с помощью той самой кнопки выбрать нужный пункт, то можно заставить этот блок управляться с маршрутным компьютером. Честно говоря, поначалу привыкнуть к этому довольно сложно, но когда привыкнешь, все становится ощутимо понятнее. Самое интересное в данном случае ценовая политика. Наиболее простая версия Джили Atlas стоит чуть более миллиона рублей. Двухлитровый мотор, шестиступенчатая механика, передний привод. Автоматическую коробку можно получить только с более мощным 150-сильным мотором, и это удовольствие обойдется минимум в миллион двести сорок тысяч. Еще сотню тысяч придется заплатить за полноприводную трансмиссию, а самая богатая версия с гордым названием Лакшери стоит примерно миллион четыреста тысяч привыкли считать, что китайские автомобили – это одно, а японские или, скажем, европейские – нечто другое, без относительно ценовых сегментов или деления машин на классы. Это просто разные вещи. И как давно велись разговоры о том, что, мол, в Китае научатся делать автомобили, и тогда они всем покажут. Это говорили 20 лет назад, 15, 10 и 5, но до недавнего времени по-настоящему опасного сближения не происходило. А вот, кажется, «Атлас» говорит нам о том, что час X икс» теперь-то уж пробил. И Производителям из других стран можно начинать нервничать. А у меня на сегодня все. С вами была программа ⁇ Наши тесты ⁇ Увидимся.